Всем привет! Сегодня обозреем очередной печатный карабин-кит под ГЛОК. Поехали! Итак, вновь печать, вновь ГЛОК. Автором модели является Саймон Везина, ник Саймон Вес. Ссылку на модель можно найти в описании к видео. А я попробую найти все плюсы и минусы данного изделия. Данный карабин-кит разработан для 17-18 ГЛОКов. Можно использовать и другие модели, но с ограничениями. Начнем, пожалуй, с предварительной сборки карабины и последующей интеграции в нее клока. Сразу же стоит поблагодарить автора модели за то, что он порезал модель на детали, не превышающие по одной из сторон 20 сантиметров. Иначе бы я их просто не смог распечатать. Для богатей, у которых в наличии принтеры типа «башня», могут распечатать карабинки целиком, за исключением респланки, адаптера приклада и рукоятки запасного магазина. Приклад тут используется от «Эмки», Итак, основной корпус у меня состоял из двух деталей, которые я уже склеил и разобрать не смогу. Далее устанавливаются рес-планки. я их прикрутил винтами М3 на 5 мм. Более длинные винты использовать можно только на нижней планке. На нижнюю же планку устанавливается рукоять запасного магазина, выполняющая в первую очередь упор для второй руки. Теперь время установки пистолета. Предварительно у пистолета необходимо заменить штатный целик на печатную заглушку. Заменили, установили пистолет в карабин, теперь прикручиваем к ранее установленной заглушке рычаг затвора. Учитывая прочность печатных изделий и усилия, которые будут испытывать данный узел, решение на мой взгляд неудачное, так как скорее всего быстро сломается. Далее устанавливаем адаптер приклада и фиксируем двумя винтами. И в заключение устанавливаем трубу приклада и комплектуем его прикладом от M серии по вкусу или бюджету. Если нет возможности найти промышленный приклад, то бесплатные модели на Сингиверс легко ищутся по запросу StockAir. Можно поставить печатную трубу, а можно воткнуть трубу промышленного изготовления. Я пошел по второму пути, чтобы приклад был прочнее. Как видите, монтаж не совсем оперативный, без отвертки не обойтись. Карабин-кит собран и готов к употреблению. В первую очередь хотелось бы отметить массивность изделия и невозможность складывания приклада, чтобы хоть как-то уменьшить габарит. В итоге имеем по размерам нормальный такой пухлый карабин, и это однозначно пойдет в минус. Хват и удержание достаточно комфортные, не в последнюю очередь этому способствует привычный приклад с возможностью регулировки. Данный аспект положительно отразится на точности при автоматическом огне. Прицеливание через механические прицельные приспособления неудобное, слишком низкие. Однозначно необходима установка либо калика, либо складного диаптрического прицела, либо и то, и другое. По органам управления. Сброс магазина без изменений, а вот рычаг затворной задержки и переключатель режимов стрельбы закрыт корпусом. Можно, конечно, обойтись без них, но, на мой взгляд, закрывать их не стоит. Тем более, что выемка под затворную задержку и переводчик огня в этом ките никак бы не отразилась на прочности корпуса. Также хотелось отметить невозможность доступа к кнопке включения трассерной насадки, если таковая установлена. И да, сюда можно установить трассерную насадку типа lightrs или китайский аналог. Поэтому пришлось просверлить 8 миллиметровое отверстие для возможности включения трассерной насадки. Перейдем к детали, которая отвечает за хранение и переноску запасного магазина, а также является достаточно удобной опорой для второй руки. Так вот, рукоять это неоднозначная. При том, что она достаточно комфортна для второй руки, она, во-первых, из-за своей формы мешает удержанию пистолетной рукояти, а во-вторых, не умеет надежно фиксировать запасной магазин. Даже если ее как-нибудь уплотнить, я лучше достану дополнительный магазин с подсунка. Но зато рельсов на этом ките предостаточно, и места тоже. Можно установить большое количество дополнительного оборудования, вплоть до подствольного граника. Это плюс. Конструкция данного кита никоим образом не ограничивает нас в использовании разных типов магазинов. Стандартные, длинные, бубны, все комфортно и гармонично. Также отмечу, из-за особенного внешнего вида данные изделия у кого-то вызовет желание быстрее заполучить его в коллекцию, а у кого-то вызовет подгорание пятой точки. Ну, тут уж ничего не поделать, абсолютно всем не понравишься. Главное оставаться в конструктивном русле и не устраивать срачи на пустом месте. Что имеем по итогу? Здоровенный карабин-кит для глоков 17-18 серии различных производителей. С не совсем удобной установкой этих глоков в данный кит. Правда, по сравнению с СРУ пдв установка простецкая и быстрая. С хорошей эргономикой, большим количеством мест для установки различного оборудования, я бы добавил еще, к сожалению, с нескладывающимся прикладом и отсутствием доступа к некоторым органам управления пистолета. В целом, изделие мне понравилось больше, чем не понравилось, и появилось стойкое желание улучшить данную модель под свои хотелки. Так что, думаю, в скором времени запилю ремикс этой модели со своими правками. А на этом у меня все. Ролики получаются какими-то короткими, но я не знаю, как растянуть хронометраж за 15 минут на такой теме. Надеюсь, такой экспресс-формат жизнеспособен, поэтому жду конструктивных фий в комментарии. Всем здоровья и до скорого! Кстати, дуэльное дерево. Обозреть? Поставь лайкосик, и я обозрею. Оу, oh, Дис, ты меня не останешь, я все равно его обозрею.